Это для для тех, кто хочет заработать, но не знает как живет в деревне. Вот смотрите, у меня поселок, я живу. Сейчас примерно 8 тысяч жителей, в том числе детей, которые в саде ходят, в том числе и пенсионеров под 80 лет, которым нафиг никому не нужно. Но тем не менее у нас 6 цветочных, цветочных магазинов. Вот Седьмой закрывался на зиму, может опять откроется. Что что я хочу сказать? Вот нахрен вам этот огород. Ведь картошку можно купить, собственно, бесплатно. Что получается? Вот смотрите, картошку тоже можно садить на огороде и продавать, но, допустим, вот с такого метра квадратного вы возьмете, ну, скажем, можете заработать, ну, скажем, 200 рублей, да? А вот когда садится цветы, можете заработать 2000, а может и больше. Конкретно вот на этом участке я осенью посадил луковицу тюльпанов вот. и что да, да все хорошо тюльпаны в принципе сто процентов зашли сто процентов зашли ничего не пропало вот Видите, как плотная посадка и единственное что я укрывал на зиму э, вот этим э, хвоей и как снег растаял нужно было хвою убрать я что-то не подумал и где-то про пропесочил неделю то есть когда я хвою убрал тут абсолютно земля мерзла непротыкаемая а там где хвоя не было она уже была мягкая то есть чем я быстрее бы убрал они бы быстрее вышли вот а дальше что ну, пожалуйста когда они вырастут идите в цветочный магазин с образцами какие у вас вот меня где колышки они все разные что я сделаю я пойду в магазин покажу тюрпан ну, скажу, хотите, приезжайте. Собственно, пока ничего нету, а что предлагать? А вдруг она не вырастет? Я всего для примера зашел в один цветочный магазин и сказал, что я вот собираюсь садить цветы, вы будете брать? Что они сказали? Они сказали, да. Даже не спрашивали цену. Я говорю, у меня машины нету, подвезти не...". Да мы сами приедем, заберем. Я говорю, ну, какие ваши, ну, как бы, не то что требования, условия ли, или что. Да, говорит, главное, чтобы красиво было, да и все. Красивые цветы, больше ничего не надо. Конечно, я цену не буду загибать. Ну, скажем, не будешь же цветок по 1000 рублей цену ставить. Зачем? Тебе же никто не будет брать. Да и за 500 не будет брать. Что тут тюльпан Ну, поставлю цену. тюльпан у нас продавали на 8 марта по 100 рублей. Ну, значит, и их нужно по... 50 продавать тем более что я вроде их брал по 23 рубля ничего по 50 не продавать сто процентов выручка ну и продавайте а зачем он тут садится картошку что, башки нету что ли если работы нету садите все цветы я редис пробовал садить пробовал садить помидоры огурцы это все не то это все на месяц полтора торговля. а потом вас никто не будет брать а цветы будут брать и на свадьбу, и на похороны, и на день рождения, и на все что угодно, и к первому сентябрю, там, и куда хотите. Вот. И продавать не через свой дом, потому что свой дом, никто у вас не знает, где ваш дом, а продавать нужно через цветочный магазин, их все знают. И тут второй момент, что цветочные... вам нужно сидеть постоянно на точке, Понимаете, можете заниматься. Не надо сидеть на лавочке или на там стульчике, на табуреточке перед домом. Вот. И ждать, пока кто-то подъедет. А, просто заниматься своими делами. Огородом. Поливать нужно? Нужно. А, рыхлить нужно? Нужно. Траву нужно? С сорняками бороться? Нужно. Ну вот и боритесь. Боритесь. Пересаживайте, делите. Вот. Вам позвонит на мобильник Цветочного магазина скажет, нам нужно 100 цветочков. Ну, хорошо, через полчаса подъехали. У вас уже что там срезать их цветочки? Вот, вот так и зарабатываете на цветах. Вот. А что касается зимы, тоже можно зарабатывать, только на другом деле. Вот вы цветок, допустим, не продали. Ну, срежьте, пока он не увял. Их смолу, вот, законсервируйте смолу. И также продавайте ведь у вас же есть сувенирный магазин. У нас есть, допустим, я не знаю, сколько там два или больше. Я сейчас так не смогу навскидку сказать. А вот чисто вот тут картошку садить – это только если у вас работа есть, скажем, тысяч за сто. Ну, вот, ну, тогда можно и картошку садить. Картошку вам бесплатно привезут домой по объявлению в вашей газете. Понимаете? И цена ей будет, скажем, 35 рублей килограмм. Надо мешок, ну, привезут. Надо еще, еще меш, мешок. Нахрен вам. Это все нужно. Вот. Вы на этих цветах в 100 раз больше заработать. Именно на цветах можно заработать. Больше ни на чем. Вообще. Редис, розы. Ну, розы отдельная тема. Кстати, на клубника. Ну и что? Ну, месяц торговли и все. И, и все. Что заработали, то ваше. Не заработали, значит. Ну, в принципе, есть у меня одна знакомая, которая пол огорода садит клубникой. Но извиняюсь, за каждую клубника нужно нагнуться, и уже где-то где-то между 70 и 80 уже и сердце покалывает, ей приходится нанимать людей. А людей на нет начинают платить. И что там заработает? Ну и то, вместе с торговлей, если больше ну, нафиг, нафиг никому не нужна. А цветы будут э, пользоваться спросом, у вас э, э, еще будет просить, у вас еще нету цветочков, мы бы взяли. Если есть там рядом поблизости город, ну можно на него выйти, это будет еще лучше, лучше. Не продали цветы, смолу и все, и продавайте как сувениры или сережки или пуговицы в смоле или э вот кстати вот эта хризантема, там маленькие цветочки такие буквально сантиметр растут вот их, надо уже обрезать ее нахрен, потому что уже снизу начали расти а, а, вот так вот выход какой больше выходов не вижу да их просто нету, понимаете потому что нет, в принципе выход есть но можно на налетчика или так там получать по 200-300 тысяч Можно выучиться на визажиста Можно выучиться на там, Модельного парикмахера Или ногти там красить Но это же деньги нужны И вообще куда-то ехать Кому в деревне нахер нужно идти парикмахерские У нас уже не все позакрывались вот. А вот цветы Цветочные магазины Они прекрасно себя чувствуют Понимаете И им даже будет лучше Если вы по той цене продаете которые они там берут ну, допустим у нас ехать там 350 километров до города чтобы брать там на оптовой базе цветы которые неизвестно сколько там лежали может недели может две недели а у вас свежесрезание они очень долго будут стоять в цветочных магазинах и не испортится но опять же повторяю не продали ну ничего страшного не, не выкидывать же смолу и все и будет как сувенир думать надо на сережки на заколки какие-то на елочные украшения и так далее и тому подобное не следите за моим каналом я вот как раз вот этим думаю вот и еще хочу сказать кто хочет заработать тот шевелит извилины если ты извилино не шевелишься, ничего не заработаешь, понимаешь? Ну, может, конечно, повезти и просто так повезет, что да, работа есть. Ну, ладно, хорошо. Ну, допустим, поселке 30-35 тысяч, все. Это если есть там по 35, о, это да хорошо, это очень хорошо, даже счастлив, что за 35 uh, тысяч в месяц нашел. А вот на это если вот здесь вот извилино пошевелить, то можно и 100 зарабатывать, а может и больше. Вот я прикидывал, если тюльпанами Весь мой засадить огород То это будет э, Миллион можно заработать в год Вопрос тот Где взять деньги на закупку Это первое Второе Оптовые партии тюльпанов отправляют только Транспортная компании, А у нас рядом железная дорога не проходит И багажное отделение Находится за 50 километров До закрыто. закрыта и машины у меня нету, вот начинается, ну размножать. Ну, После тюльпаны буду размножать, а вот сейчас они вырастут, я продавать, конечно, их не буду, потому что они вот на, насажены, чего их продавать? Хотя бы тысячу тюльпанов нужно посадить, потом идти в магазин и, и, и предлагать тысячу тюльпанов. Приходишь в магазин, скажешь у меня вот тысячу тюльпанов вот такого цвета, и нужно разное брать, нужно брать одного сорта, допустим белые, красные идут. Вот эти два цвета Нужно упор делать Остальное все фигня сраная Вот И предлагать А когда у тебя тут, я не знаю, сотни, наверное, нету Что ты там предложишь И Тем более разное. Ну, брал на пробу, да, в, в розницу А как же Ну, не знаю, лет пять Думаю, все наладится, все будет хорошо Все будут чики-пики Вот а Что будет, ну буду выкладывать потихоньку